Встретил Виталика, поехали на пляж пробовать воду, Хук ван Холланд, открывать. по пути с Роттердама. Открывать будем пляжный сезон да. купания. 5, Но... 5 апреля. Открыли музей Атлантического вала, который был построен в годы войны Гитлеровцы. Вот, находится вдоль побережья Северного моря и по всей территории Голландии проходит этот алтаматический вал вот там по дюнам и возможно в дюнах также э -э, есть бункеры э -э, мотоциклистов и автомобилистов сюда не пропускают а велосипедников и пешеходов пожалуйста но надо идти идти по этим дюнам невыносимым почти как в Африке вы уже Можете видеть, да, сегодня печет просто как в Африке. Я, тем не менее, еще продолжаю терпеть, идти в куртке, посмотрим, что будет у воды. Вот, и мы находимся в Хогван-Холанде. До Антверпена у нас 87 километров, до Роттердама 26, до Шанхая 8934. Даже, по-моему, у нас есть Гамбург и Санкт-Петербург. Ветерсбук, 1830 километров до Питера, до Гамбурга 431 километр. Вот здесь у нас карта находится, где что располагается. В общем, все цивильно, все предусмотрено. Ага, значит, здесь что, запрещено. Знаменитое Северное море сегодня, оно совсем не бушующее и спокойно, спокойным нравом располагает. Вот. Но, тем не менее, все закрыто. Не только в связи с распространением вируса, но также и, соответственно, с еще закрытием, с закрытым сезоном. Люди еще не готовы купаться. Но вы видите, да, здесь инфраструктура располагает к тому, чтобы отдыхать. Вот даже такие территории, которые в дальнейшем будут использовать для для кафе сейчас их приводят в порядок, красят подкрашивают и затем будут ждать наплыва туристов добрались, добрались до него, до величественного северного моря вот. Ну тут пара человек лежит, загорает вот. И Виталик тут присоединился В прибрежной зоне пляжа Здесь, кстати, облепиха растет я был очень удивлен тому, что здесь очень сильно раз, э, распространена облепиха. Вот это она. И, в принципе, мне казалось, что только в России она есть. Но, оказывается, наверное, в Россию принесли ее из Голландии.